А, а сегодня мы э, с вами поговорим уже э, во второй части о э, моббинге. Мобинг это та же самая травля, о которой мы говорили недавно, но э, уже на рабочем месте. И э, как вы считаете, насколько это распространено, э, в частности в России, это частое явление или э, не такое, как вот со школой сравнивать? Вы знаете, ну так как я конкретно вот с этой проблемой отдельно не работаю, мне сложно сказать о статистике, но пока я была наемным рабочим, я как-то не сталкивалась с таким, по крайней мере в тех, там где я работала, такого не было, для меня это не всем знакомая ситуация. Но мы сейчас поговорим о так называемом горизонтальном Мобинги это э, травля со стороны коллег, потому что есть еще боссинг – это травля со стороны босса, руководителя, но я думаю, что это отдельная тема. Э, мы сейчас будем говорить о том, ну, в принципе это перекликается тем, о чем мы говорили э, в школе, когда э, новый сотрудник поступает в фирму, и он сразу должен себя как-то показать правильно, иначе он будет подвержен вот этой травле со стороны э, коллег. И как вы считаете, вот причины, почему коллеги вот так вот новичка встречают в штыки и пытаются его проверить, извините, на вшивость? знаете, причиной любого конфликта является зависть. Это надо просто знать и все. Вот они, конечно же, ну, могут искать, но ну, всегда новый человек на себя обращает внимание. Может казаться, что раз вот его приняли, он в чем-то лучше, но по-хорошему... Если люди с кем-то конфликтуют, там всегда есть какая-то зависть. Вот. И сложившийся коллектив. Чаще всего это, мне кажется, неосознанное поведение, потому что люди как вроде уже сплотились, и если у них уже, знаете, есть накопленная агрессия, какое-то недовольство своим начальникам, да, и тут приходит новый человек, они могут его использовать просто как мишень для изливания своих уже до этого накопленных, внутренних проблем, скажем, психологических, да, Просто что вроде как слить именно на этого сотрудника, вот такое слабое место для себя находит. А как вести вот этому сотруднику себя, потому что если он будет себя вести слишком агрессивно, он просто настроит против себя весь коллектив, если он будет жестко действовать. Тут, надо, наверное, более хитро надо какую-то тактику избрать, не в лоб действовать, а из-под так сказать. Ну, я, я считаю, что тут нужен какие-то такие дипломатические ходы. Ну, вообще, знаете, есть э, такие правила, шесть правил, которые помогают выстроить отношения с любым человеком, э, дружеские или рабочие. Шесть правил. Дарить дари, дары, принимать дары, говорить о сокровенном, слушать о сокровенном, угощать э, пищей, приготовленной с любовью, и угощаться этой пищей. То есть вот если эти шесть правил применять, то в любом, любой человек в любом коллективе может выстроить хорошие отношения. Вот. Если же говорить о том, что когда человек вот пришел на новое место, естественно, сразу не надо там все, ну, как говорится, со всеми говорить по душам, да, то есть это, естественно, должно, ну, как постепенно происходить, как вот мы в жизни видим, все события, они раскрываются по чуть-чуть, все навыки приобретаются по чуть-чуть. И то есть здесь то же самое с одним человеком сначала начать общаться со вторым, и постепенно уже будет формироваться симпатия. Главное, знаете, держать свое мнение о себе, что я хороший человек. И вообще принцип счастливых отношений – я хороший, они не хороший. То есть надо сразу понимать, что я самодостаточен. Как бы ко мне ни относились, это может быть ошибочное мнение людей, ведь они меня еще не знают, и они хорошие. То есть, возможно, они себя даже как-то ведут не очень сейчас достойно, но за любой личностью все равно стоят хорошие качества. И вот такое, такая позиция, она помогает достаточно быстро выстроить в коллективе хорошие отношения. Ну то есть, например, если у этого нового сотрудника день рождения, он должен, ну не то что пригласить, а может быть на рабочем месте отметить и как-то попытаться сблизиться вот в такой неформальной дружеской атмосфере. То есть использовать какие-то такие даже формальные приемы. Но а вот этот, сколько длится такой адаптационный период, когда человек приходит на новое место? Есть какие-то сроки или это все индивидуально? No. Ну, я думаю, что, знаете, это все-таки индивидуально, но в целом, если вот отношения как-то развиваются гармонично, да, ну, то есть человек все-таки активность проявляет в коллективе, то в течение месяца уже можно иметь ну, какие-то отношения с несколькими людьми. То есть в течение месяца вполне возможно уже достаточно хорошее отношения выстроить, ну, какую-то базу, по крайней мере. Но мы рассматриваем такой идеальный случай, что пришел такой хороший белый пушистый сотрудник, а если он сам по себе, мягко говоря, не очень такой у него характер, склочный, он привык сам провоцировать какие-то конфликты и сталкивать лбами людей, тут можно говорить о том, что он собственно сам провоцирует людей на негативное отношение к нему? Ну, тут, конечно, всегда, вот смотрите, всегда, когда к нам есть негативное какое-то отношение, чем-то мы спровоцировали, да, бывает, что у человека. Здесь э, вообще важно в жизни подходить очень разумно, даже не на платформе ума, да, кого-то что-то за кого-то думать, подозревать. А если я в какую-то ситуацию попадаю, мне нужно начать размышлять, какие уроки мне жизнь преподносит. И вот если мы переходим на, на платформу разума, мы можем увидеть, я могу поразмышлять, может быть, я сама где-то себя агрессивно веду, что люди вот так по отношению ко мне. А может быть, я не умею отстаивать свои личные границы, например, да, и мне как бы судьба дает такое испытание, что я должна этому научиться. То есть всегда время, место, обстоятельства. Но, безусловно, человек может сам провоцировать. Если он конфликтный, значит, он, в принципе, эти конфликты любит, и какой-то определенный кайф даже от этого получает. А, а вот как действовать, если э, о тебе распространяются какие-то слухи, и они до тебя доходят? Потому что обычно слухи за спиной распространяются, но э, коллектив закрытый, то есть э, замкнутое пространство, и, скорее всего, слухи, которые о тебе э, распространяются, дойдут до твоих ушей. И как с этим э, можно с этим вообще бороться или, наоборот, игнорировать, делать вид, что ты ничего не знаешь? Ну, знаете, ситуации могут быть разные. Я думаю, что нет ответа, который подойдет для всех случаев. Иногда, знаете, может быть такой случай, что тебе проще поменять работу, смотря ведь какой уровень там идет, конфликтности в коллективе, да, и вообще все идет от начальства. Если такая обстановка есть в коллективе, значит, начальник это устраивает. То есть здесь говорит вообще о, о том, что начальник, он как-то отвлечен от своего предприятия и не думает даже об эффективности. Ну, организации, потому что если людям есть, когда сплетничать, если людям есть, когда травить друг друга, это говорит о явно о том, что они как-то не заняты, они не увлечены своим делом, и а значит, что они малопродуктивны. То есть здесь вообще где сам начальник, где его включенность? Хороший начальник, хороший глава, хоть семьи, глава семьи, да, хоть глава фирмы, он заинтересован в том, чтобы у него на работе была комфортная атмосфера. Вот здесь надо вот еще в эту сторону смотреть, ну, если вы ну, сегодня этот вопрос затронули. Ну, вот. Хорошо, и если... последний вопрос, Наташа, по, он может быть не совсем конкретно касается этой темы, но очень важен для рабочей атмосферы. Вот до какой степени нужно пускать коллег свой внутренний мир, я имею в виду вот эти сейчас модно красные линии, да, прочертить, что у тебя должно быть какое-то личное пространство, с другой стороны, ты не можешь быть полностью закрытый. Вот как тут найти эту золотую середину, чтобы тебе не сказали, что ты совершенно закрытый человек, а с другой стороны, чтобы не сказали, что ты такой парень, что вообще все, все, все, что у тебя есть, ты на распашку раскрываешь, и у тебя нет никаких там тайн. Вот как найти тут золотую середину? Ну, я думаю, что здесь надо только свою чувствительность развивать. Вот иметь какой-то разум, да, понимать, где у тебя рабочие отношения, где они все-таки в дружеские уже перерастают, вот это надо личная чувствительность, потому что вот все мы по своей природе имеем такую все равно эмоциональную ну, природу. Мы же с вами не роботы, да, чем мы отличаемся от роботов, у нас есть эмоции с вами. У нас есть чувство, не интуиция. Здесь важно не быть, знаете, вот как говорится, простота хуже воровства: не надо быть простаком. То есть, ты когда. Выстраиваешь отношения с людьми, не надо стараться быть удобным. Вот заискивание не нужно, потому что вот когда человек заискивает и пытается подстроить других, вот здесь он может лишнего сказать, лишнего сделать, да? ну лишнее, скажем, вот, свою зону расширить, куда бы, может, и не надо было впускать. А если мы находимся с вами в контакте с собой, со своими чувствами, я все равно всегда чувствую, вот это стоит рассказывать или нет. Где вот моя зона, то здесь нужно развивать, но ну, это мое мнение, развивать контакт с собой лично. И не, не пытаться всем понравиться. Всем ты хорош всегда не будешь. Ты все равно не будешь на работе дружить со всеми. У тебя может быть там два, три, четыре человека, с кем у тебя ближе, и этого достаточно, в принципе, не обязательно со всеми быть в плотных там, отношениях таких. Ну хорошо, я думаю, что мы о боссинге поговорим отдельно, потому что это очень интересная тема взаимоотношения с начальством, и это, по-моему, даже важнее, чем с коллегами, в конце концов, с коллегами ты можешь с кем-то даже не общаться, если это по работе не нужно, а с начальством ты вынужден общаться. Большое вам спасибо за то, что вы рассказали. Мы встретимся с вами в 2022 году, сейчас вы можете пожелать что-нибудь нашим зрителям. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. И я желаю, вот, коли мы уже сегодня поговорили с вами о чувствительности к себе, иметь хороший контакт с собой и иметь действительно такие жизненные ценности, которые станут для вас опорой. Потому что когда у нас есть вот эта опора в виде ценностей, то многие ответы мы находим уже как бы не обращаясь даже за сторонней помощью. Когда я знаю о себе, что я ценю, к чему я стремлюсь. И тогда люди, они чувствуют вот эту нашу уверенность. И в нашу жизнь начинают переходить именно хорошие, достойные, такие чистые, светлые люди. Всем желаю добра, тепла, хорошего настроения, семейного счастья. Спасибо. Большое спасибо, до свидания, успехов, пока.